Всем привет, с вами Вячеслав Буленков и в этом выпуске я отвечу на вопрос, как заработать 500 рублей в интернете с нуля и без вложений. Я благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы активно участвуете в развитии канала и предлагаете актуальные темы для выпусков и одна из таких заработок в интернете. Давайте же я приоткрою один из вариантов и в последующих выпусках будем развивать эту тему вместе с вами. Начинать с нуля – это нормально. Вам лишь нужно приобрести навыки, занимаясь какой-то темой, и вы обязательно станете профессионалом в какой-то из направлений. Важно понять, что отвергать, к примеру, программирование или блогерство из-за того, что ты не понимаешь или кажется слишком сложно, не погрузившись туда – полный абсурд. Все так или иначе начинают с нуля и улучшают свои навыки, учась у других и набивают шишки. Если ты четко решил учиться и развиваться, то давай перейдем к первому способу «Заработать первые деньги». 500 рублей в день и это совсем не предел можно поднять на фрилансе. Это когда вы делаете задание удаленно, к примеру, создание сайтов, перевод текстов, подача объявлений на ВИТО, превьюшки для канала, оформление паблика ВКонтакте и до бронирования мест в ресторане. Все эти задания заказчики готовы передать вам и заплатить деньги за выполнение. На сайте fail.ru, freelance.ru, workzilla и многих других сайтов, ссылки я оставлю в описании, вы выбираете из списка заданий работу, которая вам подойдет больше всего. Исходите из своих навыков, возможностей, чтобы выполнить задание в срок. Суть в том, что после выбора задания вы пишете заказчику, что готовы выполнить работу. Если ему понравится ваш рейтинг и посыл, он принимает и срок, который был указан в задании, начнет отчет. Ну а после выполнения вы предоставляете доказательства доказательства выполнения и жмете на кнопку о на работе. После получайте деньги, если заказчик подтвердит выполнение. Если же он попытается вас скинуть, то вы подойдете в арбитраж и поддержка решает этот конфликт, так как деньги заказчика перед подачей задания списываются и замораживаются. Если вы добросовестно выполнили задание, вы обязательно получите деньги. К примеру, за 1000 рублей в фотошопе вы можете сделать аватарку для паблика или подать 20 объявлений на ВИТА с готовым текстом и картинками за 30 рублей за объявление. На самом деле возможностей очень много каждый из сайтов отличается по стоимости работ где-то доходит до 5000 рублей а где-то и до 100 и 300 тысяч рублей если же вы делаете опупенные сайты или дизайн для крупных брендов они также ищут профессионалов на таких сайтах каждый из платформ ссылки в описании немного отличаются друг от друга но суть в принципе одна когда лично я начинал первые 5000 рублей я заработал сделав сайт за три дня а проект нашел за 30 минут на Workzilla. Итак, это был выпуск о том как заработать 500 рублей в день с нуля подписывайся на канал чтобы получать новые Вдохновляющие и полезные выпуски Тему заработка я буду развивать и дальше А ты сможешь подняться вместе с нами Напиши свое мнение по фрилансу в комментарии, А если понравился выпуск, ставь лайк и поделись этим видео с друзьями А с вами был Вячеслав Буленков И до новых встреч!